hi guys welcome back to june this is a react so for this video reaction let's go to our favorite country which is russia привет and specific, to our russian friends how are you all guys are there doing well and fantastic and the title of this video as you can see on my thumbnail is the battle for the heart of syria how a corporal of the mtr of the russian federation single-handedly fought off 40 terrorists oh my god the syrian government army in cooperation with units of the fifth volunteers, assault corps, and units of the military Mokhavarat within the framework of the fight against terrorism for national security, liberated of a strategically important settlements in Dahama province, the city of Akharbat from ISIS militants, a terrorist group banned in Russia. Oh my God, this is like a great information of this video that we really have to enjoy and watch with and learn something about it and credit to the owner also with the video to new soul that i'll put in the description below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click or subscribe button click on notification bell so that you'll be updated when a uploads and if you have some comments and suggestions related to this video or any russian videos you can suggest the comment section i'd love to read and respond you all and make your video requests let's get to it guys and to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to wow. Wow. Стоит ли бороться до последнего, если шанс на победу только один на миллион? 2 сентября 2017 года отечественные СМИ сообщили. Правительственная армия Сирии во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободила от боевиков исламского государства террористической группировки, запрещенной на территории России, стратегически важный населенный пункт в провинции Хама, город Акербат. По сути, сухие слова. Очередная безликая статистика, за которой между тем стоят живые люди. За ней же скрыта история одного героя, который в одиночку смог не только отбиться от десятков террористов, защищая своих товарищей, но и спас от смерти сирийский город. Приветствую, на связи Нью-Солдат. В этом выпуске о том, как простой российский ефрейтор Денис Портнягин сделал невозможное. Смотрите внимательно, Детали этого сражения долгое время держали в секрете. В фильме «Андрея Кондрашова. Путин» впервые было рассказано об обстоятельствах совершенного Портнягиным подвига. По словам Владимира Владимировича, Денис Портнягин входил в группу специального назначения из пяти человек, занимавшейся авиационной наводкой. 16 августа 2017 года. Окрестности сирийского города Акербат российский отряд сил специальных операций на двух машинах прибыл с секретной боевой задачей на высоту где расположился пост правительственной армии задача дать авиации точные координаты боевиков для точные координаты боевиков для нанесения воздушных ударов тогда сирийский солдат успел лишь поздороваться с вновь прибывшими в следующую секунду он уже лежал мертвым на пост внезапно напали игиловцы Отряд ССО вынужден тут же вступить в бой против десятков террористов. «Наши ребята ни секунды не мешкали, а остались и приняли неравный бой», рассказывает в фильме Владимир Путин. Пара минут, и тяжелые ранения получают практически все российские бойцы. Пуля не задела только самого молодого, 28-летнего ефрейтора Дениса Портнягина. Он берет пулемет и ведет бой. Серьезные ранения получили как командир отряда, так и второй боевой офицер. Поэтому всю боевую работу взял на себя молодой ефрейтор. Он действительно отразил несколько атак, уничтожил около десятка боевиков. В ходе боя одна из пуль попала ему в шлем, другая в пулемет. Оружие заклинило, делится сведениями Владимир Владимирович. Офицеры спецназа, изучавшие этот бой после рассекречивания информации о нем, пришли к выводу, что шансов отбить атаку у российского спецназа практически не было, а тем более у одного человека. Шанс уцелеть у эфретора ССО был один на миллион. И он сработал. Друзья, известны ли вам случаи невероятных побед на поле боя, когда изначально казалось, что исход схватки решен, но в итоге все выходило совершенно не так? Расскажите о них в комментариях под видео, а мы продолжим. Тактика всегда строится в зависимости от обстоятельств, но в этом случае противник превосходил численно. Почти в 10 раз боевиков было больше, чем бойцов спецназа. Давить такую атаку малыми силами крайне тяжело. Рассеять противника и лишить его возможности с разбегу взять высоту, на которой закрепились спецназовцы, удалось только благодаря великолепной выучке и боеподготовке. Комментирует бою Акербата командир роты спецназа военной разведки, капитан запаса Владимир Прудников. После того, как у Дениса Портнягина вышел из строя пулемет, которым он до последнего отстреливался от террористов, в ход пошли гранаты. В этот момент ситуация грозила верной гибелью не только храброму ефрейтору, но и всей боевой группе целиком. Если говорить откровенно, то математические шансы Портнягина повторить судьбу погибшего за год до битвы при Акербате старшего лейтенанта ССО Александра Прохоренко Александр, были крайне велики. Что именно побудило Дениса Портнягина вау. на подготовку к подрыву, сказать сложно. Но нежелание сдаваться противнику все спецназовцы называют логичным и взвешенным. Надо отметить, что российский спецназ в принципе в плен не сдается. Проще говоря, если боец попадает в окружение с риском вероятного пленения, то он подрывает себя посредством приведения в действие гранаты F-1, ручной гранаты дистанционной 5. Более того, в случае огневого контакта и при вероятности пленения, боец спецназа, особенно это касается спецназа ГУГШ МОРФ, совершает действия, направленные на то, чтобы его личность противник идентифицировать не мог ни при каких обстоятельствах. Это азбука спецназа. Каждый боец знает, почему и как он умирает. Указанная настольная истина является подручным пособием для каждого маломальски способного к спецназу бойца, который следует данному наставлению строго и неуклонно. Ну, скажем так, бывали операции и конфликты, когда каждый боец возил с собой гранату. Если ситуация будет безнадежной, то всегда можно подорвать себя и собрать боевиков. Собственно, история майора Романа Филиппова, подорвавшего себя после того, как его самолет сбили, а его раненого окружили на земле, подтверждает, что лучше уничтожить себя, чем сдаться противнику. Комментирует заместитель командира рота разведки, старший лейтенант запаса Андрей Лазарчук. Друзья, если вам интересны истории бойцов, которые отдали свои жизни, защищая интересы Родины, то посмотрите наш выпуск под названием «Бессмертные герои. Войны России, погибшие в Сирии». Посмотрите, и вы узнаете, что в истории страны можно отыскать много примеров проявления нечеловеческого мужества и отваги от простых ребят с такими званиями, как сержант, старший лейтенант и подполковник. А мы продолжим. Офицеры спецназа в один голос утверждают, что Денис Портнякин действовал не только грамотно, но и максимально хладнокровно, строго по заветам боевой подготовки. В результате грамотной боевой работы он смог сделать главное выиграл время. Через час на небольшую полосу земли между ранеными спецназовцами, зажавшими гранаты на случай появления противника и боевиками, обрушился артиллерийский налет. Его, как выяснилось позднее, вызвал сам Портнягин, хорошо понимавший шансы одного человека против 40 боевиков. За короткое время между обстрелом позиций к месту боя подошла еще одна группа спецназа с тяжелым вооружением и двумя БТР. Большими калибрами боевиков буквально прижали к земле, после чего началась эвакуация раненых товарищей из группы Портнягина. Раненых, но не убитых. Денису Портнягину удалось в этом неравном бою сохранить жизнь каждого своего товарища. Вместе с нашими спецназовцами подошло подкрепление и сирийских военнослужащих. Увиденное по-настоящему шокировало офицера армии «Асада» лейтенанта Абу Ашрафа, который запомнил тот момент до мелочей. «Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руках гранату, готовый взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту». «Они все – настоящие мужики, храбрые, как львы», – сказал позднее лейтенант. Еще через 10 минут над местом бойни появились два штурмовика Су-25, дежуривших в небе соседнего квадрата. Понимая бесполезность борьбы и содрогаясь под ударами подкрепления, террористы бросили раненых и убитых, и что есть сил, ринулись бежать. Последовавшая немногим позднее зачистка поля боя показала, что Денис Портнягин в одиночку отразил удар трех волн атакующих и уничтожил 14 боевиков. Досье. Портнягин Денис Олегович. Родился 19 октября 1989 года в селе Николаевка близ Ивантеевки Ивантеевского района Саратовской области. Родители Олег Иванович и Людмила Анатольевна Портнягины. Отец занимает должность директора ООО «Нептун», специализирующегося на водопроводных работах. Младший брат Дмитрий служил во внутренних войсках МВД России. Живет в Ивантеевке вместе с семьей. В 2018 году родители Портнягинах были занесены на доску почета лучшей семьи губернии, как воспитавшей двух сыновей. В 1996 году пошел в среднюю школу Ивантеевки занимался спортом, интересовался техникой и военным оружием. По окончании школы в 2006 году поступил в Самарский авиационный техникум, где досрочно сдал экзамены и, не дожидаясь получения диплома, в 2009 году ушел по призыву в армию. После прохождения срочной службы в подразделении войск специального назначения в Нижегородской области в 2010 году начал работать в Самаре на производстве а в 2012 году решил пойти на контрактную военную службу. Был зачислен в отряд специального назначения Витись, получил краповый берет, воинское звание «Ефрейтор». За уникальный во всех смыслах бой 28 декабря 2017 года «Ефрейтор Портнягин» был награжден медалью «Золотая звезда» и званием Героя России. Награждение Героя проводил лично президент России Владимир Путин, которому доложили все обстоятельства тяжелейшего боя. 4 января 2018 года Портнягин был торжественно встречен на родине, в Николаевке, в сельском доме культуры. 13 января там же, в средней школе имени Кузьмина, прошел турнир по волейболу имени Портнягина. С упоминанием его имени были связаны многочисленные торжественные и учебные мероприятия местного масштаба. По информации из открытых источников, Денис Портнягин продолжает службу в силах специальных операций по сей день. Добавим, что 18 августа 2017 года сирийская армия при поддержке ВКС России завершила окружение боевиков у города Акерабат. Стратегическая высота, на которую спецназ не дал проникнуть вооруженным до зубов террористам, позволила замкнуть кольцо окружения, и акерабатская группировка боевиков, как и планировалось, оказалась в котле. К началу сентября 2017 года Акерабатский котел, или как его еще называют военные, Акерабатский карман, был полностью зачищен от боевиков. Значительная часть Сирии, где жили сотни тысяч мирных граждан, оказалась полностью освобождена от террористов. И хотя операцию по освобождению Акерабата называют рядовой операцией этой войны, ее реальная важность и ценность гораздо выше, чем было принято считать. Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов в сентябре 2017 года отметил, что Акирабадский котел можно считать одним из ключевых эпизодов в войне правительственных сил против террористов. Уничтожение противника в этом районе, причем крупной группировки, безусловно влияет на баланс сил. Со временем это окажет влияние на развитие войны, особенно на взятие населенного пункта Дейр-Эс-Зор, который является последним крупным опорным пунктом ИГИЛ. «Подобные успешные акции всегда имеют значение. Уничтожается живая сила противника, техника. Чем чаще проводятся подобные операции, тем ближе конец войны», — пояснил тогда эксперт. «Участие российских ВКС в принципе изменило весь ход войны и оказывает на нее влияние и сейчас», — добавил Коновалов. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВРАН Константин Труевцев в свою очередь отметил, что Акерабат под контролем ИГ раскалывал страну НАТВЕ. Уничтожен очень опасный выступ, который раскалывал страну НАТВЕ. С этой возвышенности можно было сойти на Хомс, Хану, Дамас или Ливан. Это стратегическая победа, теперь все террористы заперты в провинции дер зор На других территориях присутствия ИГ больше нет. Без содействия ВКС сделать это было бы гораздо сложнее и били по пунктам связи и снабжения террористов, пояснил эксперт. Друзья, а как вы считаете, какую роль в дальнейшем развитии событий сыграла битва за Акербат? Высказывайте свою точку зрения по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Добавим, что это был не единичный случай за всю историю спецопераций в Сирии, когда российские бойцы вызвали огонь на себя. Так, в марте 2016 года боец ССО Александр Александрович Прохоренко доказал всему миру, что их часть элитная не только благодаря навыкам и экипировке, но и благодаря воинскому духу. Он сообщал координаты складов бандитов в провинции Хомс. Боевики вычислили его позицию и окружили Александра. Он отстреливался так долго, как только мог, но когда понял, что иного выхода уже нет, вызвал на себя огонь артиллерии. Он погиб, но забрал с собой немало врагов. За этот подвиг ему посмертно было присвоено звание Героя России. 16 против 300 – это еще один подвиг, который прославил СССР. Тогда горстка из 16 бойцов была вынуждена противостоять наступлению более 300 террористов. Дело было под Алеппо. Одна из многочисленных вражеских группировок атаковала сирийские правительственные войска на этом участке. В один из дней наши бойцы, как обычно, находились в районе расположения сирийской армии, как вдруг начался мощный артобстрел. Сирийцы отступили, чем не применули воспользоваться боевики. Они планировали взять господствующую высоту, однако внезапно оказались под огнем. Выяснилось, что в отличие от сирийцев, 16 бойцов ССО не побежали, а приняли бой. Батальон боевиков использовал артиллерию. На позицию был также отправлен шахид-мобиль под прикрытием бронетрактора. Били из танков, гардов, штурмовали из двух БМП, но наши солдаты уничтожили всю эту технику с помощью управляемых ракет. В первый день они отбили более четырех атак. Ночью бойцы заминировали подходы, что стало большой неприятностью для боевиков. На следующий день террористы предприняли еще несколько безуспешных вылазок. За полтора дня было отражено около десяти атак, после чего враги отступили. Наши вышли из боя без потерь. На этом все. Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, то не скупитесь на лайки. Есть тема, о которой вы бы хотели, чтобы мы рассказали? Напишите о ней в комментариях. И, возможно, один из следующих выпусков канала будет посвящен именно ей. Оставайтесь на связи. Скоро увидимся the russian going to syria and save syrian also with single-handedly with the 40 are uh, like remove with those 40 enemies in there oh my god goodness, goodness gracious and i have my much love and respect to all the uh, fallen heroes of russia going to the war of syria just to help and this is what i admired with the russian soldiers or the russian government because We will send to those country who are in crisis and let them help with their soldiers. And that's incredible and formidable and like so admirable of them that they really have to support with this country that's in crisis. And that's really amazing of them, I'm phenomenal. And thank you so much for this wonderful video. I always have my my love and respect and salute to all of you guys because this is an interesting and I love to listen and watch like this video because it gives me an idea that how the russian make good deeds to other country also and this will be a history in the making that uh, russia is a better uh place a better nation that really help other nation also in terms of crisis they are there to support and help and that's really really incredible thank you so much i hope guys you enjoyed watching with this one and if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video i'll put in the description box below if you like this video guys sim as i did just give a massive thumbs up like and share subscribe also with my channel this is juniors flag react saying is nyamble si pasadid guys if you can connect my social media account is in here if you can connect my second channel it's on the description box below thank you so much for viet and spasibato russian friends have a good day everyone bye bye mabuhay po tayong lahat god bless po and see you in my next video react